Расскажу вам о магии вашей даты рождения, нашей даты рождения. Чем больше я изучаю нумерологию, тем больше убеждаюсь в том, что дата рождения это, наверное, какой-то магический код. Да? Почему магия даты рождения? Да потому, что на самом деле вроде как есть набор цифр, да? но... С ним можно делать очень много всего. Есть так много способов прочитать, дату рождения человека, да, посчитать, выявить коды, выявить э, ключики, которые информацию да, несут в дате рождения человека, и день отдельно, и месяц, и год, и сочетание, все вместе, да, и э, посмотреть скажем так наличие каких-то цифр есть или нету какие отсутствуют а если наоборот прочитать то по сути на самом деле вот я понимаю пифагора который сказал что с помощью чисел мы можем зашифровать информацию обо всей вселенной и вот наша дата рождения она действительно несет в себе очень многое вот сколько видов анализа я вам назвала они ведь почти все на основе только даты рождения Конечно, еще больше расширяется инструментарий, когда мы используем имя и фамилию, но по сути дата рождения она рассказывает о том, кем мы были в прошлой жизни, какой касте принадлежим, касте по развитию духа рода, по духовному развитию, да? какие кармические долги в прошлом остались, какие кармические задачи на это воплощение стоят, да? в чем сила наша, какие инструменты даны, чтобы решать свои кармические задачи, в чем слабость, тень, так называемая, да? или минусовой багаж. Он тоже рассчитывается с помощью даты рождения. Чем раньше вы его рассчитаете, проанализируете, тем быстрее вы сможете, ну, скажем так, справиться с этим минусом, со своей тенью. Да? И обрести свою силу конечно же предназначение нужно ли в этой жизни создавать семью или нет или скажем так судьба в другом например там в обучении в трансляции знаний да? а может наоборот для кого-то задача именно такие научиться зарабатывать деньги обязательно и обеспечить себя своих близких свою семью что ждут от вас высшие силы в этом воплощении это то что называется фундаментальным базовым предназначением и изучая нумерологию я поражаюсь насколько действительно вот эта программа, с которой мы приходим, которая зашифрована в нашей дате рождения, она насколько определяет путь, интересы, ценности человека, его стремления. И как будто бы высшие силы помогают, когда человек следует да, этому направлению. И наоборот, очень наказывают, если человек ошибается. Согласна с тем, что ну, дата рождения, если она так много много в себе всего хранит я даже не полный список написала друзья что есть некая магия хотите магия математического расчета хотите магия каких-то метафизических знаний о вибрациях о законах вселенных но по-любому наша дата рождения она себе очень много всего несет и для чего я это рассказываю если вы получаете ключ к своей дате рождения то вы получаете доступ э, ко всем вот этим информатория опыту своих прошлых э, воплощений к урокам и задачам которые стоят у вас на эту жизнь да, к своей тени и как ее преодолеть к своей силе вот, а также к разным сферам жизни которые у каждого есть это отношения это деньги это самореализация когда вы получаете ключ к своей дате рождения то есть вы на научитесь когда ее читать правильно и корректно то у вас будут ответы на эти вопросы